Здравствуйте, наши многоуважаемые зрители, жители и подписчики нашего канала «Стройгарант Анапа». Перед началом нового ролика, перед началом обзора нового дома, я хочу анонсировать наш прямой эфир мы долго совещались долго думали все-таки на какой день и на какое время мы это сделаем Итак, 26 числа 26 сентября 2020 года в 10.00 по московскому времени мы начинаем прямой эфир участвовать будут отдел технического контроля андрей руководитель отдела продаж александр и эксперт по недвижимости соответственно алексей мы будем отвечать на ваши вопросы такие как самый наверное часто задаваемый вопрос в комментариях это почему мы не всегда озвучиваем цену там мы дадим развернутые полные ответ почему все же также будем отвечать на технические вопросы и в принципе на любые вопросы которые вы будете задавать поэтому 26 числа ждем вас А сегодня вашему вниманию дом 125 квадратных метров, который находится в станице Гастагайской, на улице Пролетарская, 36. Дом не совсем просто. все-таки фишечек здесь очень много, поэтому давайте зайдем посмотрим. А для начала обратите внимание, то, что здесь забор, соответственно, с кованными элементами, калитка с кованными элементами, колонны в кирпиче. Это уже намек, из чего дом. Пойдемте. Итак, встречает нас, соответственно, придомовая территория, весь строительный мусор будет убран. Хочу сразу же сказать вам про коммуникацию в этом доме. Здесь у нас газ, центральная вода, септик 8 кубов, полный комплект. И, конечно же, электричество 15 кВт. Дом выполнен уже отделка камень, красный камень. Очень красиво, очень богато смотрится. Данный дом расположен на участке 7 соток назначения земли и ЖС. Давайте пройдем на участок. Сам участок, соответственно, прямой. Обратите внимание, то, что здесь уже есть деревья, срубить их не надо, будет летом, солнечную знойную погоду, тенек классно получится. И первое преимущество этого дома то что здесь уже терраса, соответственно, вымощена плиткой и сделан теплый навес знаете что еще под этой террасой теплые полы соответственно вот эту часть мы остекляем здесь будут двери и можно использовать как жилое полноценное помещение отлично Дайдя стираться, мы попадаем в очень большую просторную кухню-гостиную. Да, обратите внимание, здесь уже разводка под газ, двухконтурный котел будет протерм, разводка по теплые полы, большая кухонная зона, большая гостиная зона. Сразу же бросается в глаза то, что в окнах используется фальш-переплет, шпросы 12 мм. Это эстетика, это очень красиво и современно. Светлые тона, да, действительно, здесь полностью светлые тона. Посмотрите, какой ламинат. Светлая плиточка. Высота потолка 3 метра везде. С кухней-гостиной, если пройти сюда, мы попадаем в следующий коридор. Здесь у нас спальня, санузел. И здесь у нас будет завтра уже установлена лестница, белая, с бука, которая ведет на второй этаж. А, соответственно, это входная дверь, как вы видите, в каком виде она сделана. Бульдорс – Надежные двери. Санузел тоже в светлых тонах, серый оттенок, приятно очень. Здесь место у нас под душ, соответственно, полностью вся разводочка идет. Это часто спрашивают, что это такое болтается. Это не болтается, это специальный вывод провода электрического. Вы сюда повесите зеркало, которое будет с освещением. Соответственно, потолок у нас пластиковый, активная вытяжка, полностью все осветительные приборы. Здесь душ, как я сказал. Пойдемте в спальню. Спальня на первом этаже. может использоваться как спальня, точно так же, как и кабинет. В спальне это вид у вас на участок получается. Ламинат 33, антивандальный. Вводы отталкивающей. Пойдемте дальше. Всего в этом доме у нас расположено 4 спальни. Одна спальня на первом этаже, три спальни на втором этаже, два санузла, кухня-гостиная, коридор. А планировочку я вам сейчас полностью все расскажу. Общая площадь дома 125 квадратных метров. Из них на первом этаже у нас кухня-гостиная почти 34 квадратных метров, спальня 12 квадратных метров, холл 13 квадратных метров и санузел почти 5 квадратных метров. Также, соответственно, терраса, обратите внимание, что она почти 30 квадратных метров, и эта площадь не входит в общую площадь дома. На втором этаже у нас расположены три спальни 11, 16 и 14 квадратных метров. И коридор 12,5 квадратных метров итак много уважаемые наши подписчики цена этого дома на данный момент 6 миллионов 650 тысяч рублей полностью будет с отделкой соответственно не забываем то что здесь теплые полы на террасе терраса будет полностью остеклена это входит в стоимость здорово немножко место расположения данного дома в принципе, вы можете открыть карту Google, Яндекс, посмотреть, пролетарская 36, страница Гастагаевская, вы увидите, что у нас с правой стороны асфальтированная дорога, с левой стороны асфальтированная полностью дорога, выходит на улицу Советская, пешком до центра, ну минут, наверное, 10, это уже ДДК, рядом школы, рядом садики, рядом магазины, остановка общественного транспорта, поэтому для людей, которые любят просто прогуляться вечером до магазина с семьей, не используя автомобиль, просто идеальное место расположения данного дома. Ну что, друзья, вот вам показал дом 125 квадратных метров, станица Гастагаевская, улица, Пролетарская, 36. А с вами я прощаюсь до субботы, 26 числа сентября 2020 года в 10.00. Будет жарко, до встречи!